сегодня я решил нарисовать вот такую хрень это типа космический корабль дарта вайдера кто смотрел звездные войны тут поймет. короче он нормально стоит И так полетели